Привет, это скринкасты, меня зовут Лёша, и я фронтенд-разработчик в Delivery Club. Сегодня я продолжаю рассказывать о доступности, и сегодня я покажу на простом примере, как можно сделать свое приложение немного доступнее для людей с ограниченными способностями Сегодня мне бы хотелось рассказать о модальных окнах Я выбрал именно модальные окна, потому что, в общем-то, это такой босс среди проблем с доступностью Существует огромное количество вариантов, как сделать модальные окна более доступными Как сообщить скринридерам о том, что появилось модальное окно О том, что там обновилась какая-то информация Но этих вариантов очень много и большая часть из них неправильная. Когда мне приходит задача сделать какой-то элемент доступнее, первое, что я делаю, я иду в, на сайт uh, Y-Area Practices. Это специальный гайдлайн, в котором описано, как должен вести себя интерфейс в той или иной ситуации и как он должен реагировать, как, что должно происходить при нажатии на те или иные кнопки, и самое главное, какие а, атрибуты в какой момент применять, и в какой момент они должны а, менять свое состояние. А, поскольку у нас сегодня тема диалогового окна, то, в общем-то, ищем здесь диалог. Вот тут мы видим диалог, и, собственно, здесь избыточное описание того, как должны работать модальные окна с точки зрения V3C консорциума и с точки зрения того, как скринридеры ожидают, что это будет. По сути, если взять вот эту вот статью и перевести в чек-лист, то мы получим acceptance-критерии к задаче по доступности. В принципе, у них есть примеры, как это должно работать. К сожалению, эти примеры можно использовать наглядно, но взять код из них не получится, поскольку он достаточно специфичен. Очень удобно и описанное взаимодействие с клавиатурой. В принципе, в этом параграфе исчерпывающая информация о том, как э, скринридер должен взаимодействовать со страницей и как, какое поведение он от нее ожидает. Э, здесь можно найти примеры, здесь можно найти, э, как твое приложение должно реагировать на нажатие тех или иных клавиш, и э, ниже можно найти, какие атрибуты и какие эри атрибуты и роли нужно применять и в какой ситуации. В принципе, если взять описание этой статьи и составить в виде чек-листа, то получится исчерпывающий список, который можно применять как acceptance критерии для решения задачи с доступностью. Для того, чтобы применить... То, что здесь написано, я взял такое небольшое приложение, которое имитирует интернет-магазин и с несколькими товарами. И, собственно, эти товары можно добавить в корзину. И при добавлении в корзину появляется модальное окно, которое говорит, мол, что ты хочешь дальше, продолжить покупки или перейти в корзину. Как я и говорил в предыдущем видео, первое, что нужно сделать, чтобы проверить, насколько твой интерфейс доступнее, необходимо отказаться от мыши и переходить только по элементам при помощи клавиши Tab и посмотреть, что получится. Давайте попробуем. Я нажимаю клавишу Tab, и у меня э, выделяется кнопка «Добавить товар в корзину». Я добавляю, и э, поскольку у меня нет мыши, я продолжаю нажимать Tab, продолжаю, продолжаю, и мы видим, что выделяются... Э, кнопки на фоне, а не кнопки в модальном окне. Это неправильно, и, собственно, в... здесь в гайдлайне написано, что при открытии модального окна фокус должен перемещаться именно в него. Помимо этого, модальное окно должно закрываться на клавишу Escape, и в то время, когда у пользователя открыто модальное окно, у него не должно быть возможности как-то взаимодействовать со страницей за модальным окном. Что ж, давайте попробуем эти правила применить. Для этого откроем наше приложение, оно написано в View, но в принципе какие технологии использовать не имеет значения Приложение состоит из трех компонентов, это главный компонент, в котором у нас содержится три компонента Это компонент с тайтлом, компонент с карточками товара и собственно компонент модального окна также внутри главного компонента есть несколько переменных Переменная, которая отвечает за сохранение ID товара, на который, мы, на который нажал пользователь В эту переменную мы будем сохранять фокус предыдущего элемента, который был выделен Эта переменная отвечает за то, открыто ли модальное окно сейчас или нет и, собственно, вот здесь вот в массиве карт содержится название и айдишники наших карточек товара. И при помощи него он строится. Давайте посмотрим на содержимое компонента карт. Он тоже достаточно прост. У нас тут есть заголовок, который передается из родительского компонента. Есть картинка, есть какое-то описание. И также есть клавиша «Добавить в корзину» нажимая на которую, пользователь, в общем-то, отправляет событие в родительский компонент. Событие называется клик. И когда приходит это событие, вызывается функция openModel, которая в данный момент сохраняет ID выбранного товара и говорит, что модальное окно открыто. Давайте посмотрим содержимое модального окна. Здесь есть заголовок с описанием того, что вообще делает это модальное окно, и, в общем-то, две клавиши, две кнопки – продолжить покупки или перейти в корзину. У меня, для, поскольку это такой тестовый пример, эти обе клавиши выполняют одно и то же действие, но, в принципе, ничего не мешает разделить их. После того, как пользователь нажимает на любую из этих клавиш, либо нажимает «Escape», Срабатывает функция клик, и собственно событие close возвращается в родительский компонент, вызывая функцию closeModel. И тут все происходит в обратном порядке. У нас закрывается модальное окно и подтирается ID выбранного товара. Первое, что мне бы хотелось сделать, это добавить описание картинки, потому что, как я говорил в предыдущем видео, очень важно э, никого не обделять, давать людям, которые не видят экран, полную информацию о того, что происходит на странице. Э, можно добавить в атрибут alt э, какой-то текст, и э, поскольку у нас из родительского компонента передается тайтл, э, то его мы и поместим в описание картинки. поскольку это view, что для того, чтобы он понимал, что здесь и существует переменная title, необходимо добавить двоеточие. И еще мне бы хотелось добавить дополнительную информацию на кнопку добавить товар к резину. Дело в том, что если пользователь уже изучил содержимое страницы И определился, в общем-то, какой товар он хочет добавить Он может просто переходить по кнопкам «Добавить в корзину» И было бы клево показывать ему, какой товар он а, добавляет в корзину Для этого я опять-таки воспользуюсь а, переменной title Которая передается из родительского компонента И добавлю еще один элемент span С классом sk-only Это класс, который, свойство которого я описал вот здесь вот ниже В общем-то он делает ширину вот этого текста, дополнительного текста равной нулю И поэтому пользователи, которые видят экран, ну, не видят никакой разницы Но скринридер видит, что здесь есть текст, поэтому он продиктует эту информацию пользователю Давайте запустим reader и посмотрим, как это выглядит. Уровень заголовка. Три. изображения товара. У черная. Изображение. Лору айпсон, Доллар Сит. Добавить часы у черное в корзину. Кнопка. Как мы видим, скринридер сказал, во-первых, пользователю о том, что изображено на этой картинке, и а, также сказал, какой товар он добавляет в корзину. И это очень удобно. Следующее, с чем бы мне хотелось разобраться, это с фокусом. Я хочу, чтобы когда пользователь нажимал на клавишу «Добавить в корзину», фокус перемещался в модальное окно. Для этого перейдем в функцию OpenModel и добавим еще один аргумент. Это обычное джаваскриптовое событие, которое я передаю из компонента карт при клике. Вот здесь вот оно передается и передается наверх в родительский компонент. Соответственно, в этом событии э, находится элемент, по которому произошел клик. Его я хочу сохранить в переменную «previous focus». Отлично. Дальше мне бы хотелось переместить фокус на первом элементе внутри модального окна, поэтому открываем, событие, открываем компонент с модальным окном. У Vue есть специальный хук mounted, который активизируется в тот момент, когда компонент уже срендерен, но еще не показывается на экране. Я воспользуюсь этим хуком, и в этот момент я подставлю э, фокус на первый элемент, э, с которым может взаимодействовать пользователь внутри модального окна. Э, для того, чтобы найти этот элемент, я воспользуюсь э, э, возможностями view и сделаю ссылку. После чего в нашем хуке обращусь к этому элементу и добавлю ему фокус. Давайте посмотрим, как это работает. Я нажимаю, и мы видим, что кольцо фокуса оказалось на первой кнопке внутри модального окна. Теперь я закрываю модальное окно, и ничего не произошло. Окей. Ну да, ничего не произошло, потому что в функции закрытия модального окна необходимо активизировать фокус на элементе с предыдущим фокусом. после чего мы очищаем эту переменную, и давайте посмотрим, как это работает. Отлично, фокус вернулся на ту кнопку, с которой э, пользователь начал взаимодействовать, и после которой у него открылось модальное окно. Следующим э, важным элементом мне бы хотелось добавить необходимые атрибуты для скринридера. Это атрибут... Это атрибут role для модального окна и э, атрибут, который позволяет э, скринридеру сразу понять, что происходит в модальном окне. Для этого переходим в компонент модального окна. Э, вот здесь вот у нас уже прописан э, role-дайлог. Э, мы дополнительно пропишем area-атрибут э, с вот этим непроизносимым названием в который я передам передам ID заголовка модального окна а... Uh, и также я хочу добавить атрибут area model uh, равное true. По большому счету и атрибут area-model и атрибут role-dialog э, говорит э, скринридеру о том, что этот элемент является частью модального окна, точнее, это главный элемент в модальном окне. Э, оба атрибута нужны для того, чтобы разные версии скринридеров, э, в общем-то, понимали, э, что происходит. Добавление этого атрибута, и в, котором, в который мы передаем ID заголовка, позволяет скринридеру понимать и сообщать пользователю о содержимом модального окна. Ну и последнее, что нужно сделать, это заблокировать контент, который находится за модальным окном, чтобы пользователь никак не мог с ним взаимодействовать. В принципе, это можно сделать разными способами. Я сейчас покажу один из самых удобных, но он не очень чистый. Но я бы рекомендовал с осторожностью использовать его в продакшене. Для этого я подключил специальную библиотечку, которая добавляет для всех дом элементов специальное поле inert. Если это поле равно true, то с этим элементом и со всеми его дочерними элементами э, нельзя взаимодействовать ни при помощи мыши, ни при помощи таба, ни при помощи скринридера. Э, чтобы, эту... чтобы это активировать, я перед тем, как э, покажу э, модальное окно, я пройдусь по всем дочерним компонентам главного компонента и заблокирую возможность э, с ними как-то э, коммуницировать. И при вызове функции закрытия модального окна я э, для всех дочерних компонентов сделаю inert равным false. Давайте посмотрим, как это в итоге работает. Я запускаю скейнридер. Функция voiceover включена. Уровень ур заплаты добавить у черные в корзину. Кнопка продолжить покупки. Кнопка товар числи черные добавлен в корзину. В корзину. Кнопка конец. Товар в корзину продолжить покупки. Кнопка. Как бы я ни старался, у меня не получается выйти за пределы модального окна и взаимодействовать с элементами, которые находятся за модальным окном. При нажатии кнопки Escape модальное окно закрывается и фокус возвращается к элементу, с которого началось взаимодействие. Добавьте у черной в корзину. Кнопка. Ваша текущая позиция. Добавь F5. Кнопка. Функция voice выключена. В общем-то, на этом у меня все. Этим простым примером я хотел показать как действовать, если тебе необходимо сделать свое приложение более доступным, куда смотреть и где искать гайдлайны. И этим решением я хотел показать, что, в принципе, обеспечить доступность приложения не так сложно. А на этом у меня все. Меня зовут Леша. Это были скринкасты. Подписывайся на канал. Пока.